Стоп! Ты к кому? Да вот короля решил повидать. Ну давай, иди отсюда. А то что? А то силой отсюда выпроводить. Ну попробуйте. Весьма неудачная попытка. А ты еще кто такой? Да здравствует мой личный надзиратель из ада. Не время шутить. Ты знаешь, зачем я сюда пришел. Где эти волшебники-защитники? Да мне-то откуда знать, где они? На север напали демоны, возможно, не там. Тогда я отправляюсь туда. Но если их там не будет. Ты знаешь, что произойдет. И да, тебе понадобится еще несколько новых воинов. А то старые куда-то пропали. Ты когда-нибудь скажешь мне, почему ты так часто сюда ходишь? Возможно, но не сейчас. Как хочешь. Ты знаешь, что здесь когда-то было? Слышал, что тут был большой город. Но это было очень давно. Сто лет? Как по мне, это не очень давно. Ты о чем? Забудь, это я так. Ты не перестаешь меня удивлять, друг. Эй, ты это слышишь? <звы> ну и что, ты так и продолжишь там сидеть? Иди нам самим подойти. И давно ты за нами идешь? От самой гильдии. Хм. А я заметил тебя только сейчас. Весьма неплохо. Спасибо, наверное. Стоп. А я вас ищу. Ты еще кто такой? Да ну, Карас не может быть. И не ты мне нужен. Правда, Лира? Ожидал его здесь увидеть.